Всем привет дорогие друзья, с вами снова Шевчик деле В этом видео я вам расскажу про новую неинтересную монету. Вы не слышались неинтересную. То есть э, какие монеты, на мой взгляд, кажутся плохими, это возможно будет скан. То есть э, я обычно говорю то, что в принципе может зайти, то, что попадет на биржу. Но в этой монете я как бы перспектив никаких так не вижу. То, что они пишут, они как бы не могут свои слова подтвердить. В общем, что получается? Как бы, все у них красиво, значит, тем монеты. Всего этих монет будет 100 миллионов. Приман небольшой, полпроцента. Красиво написано, типа на какие биржи попадет, там Coin и крипто То есть получается, что самое интересное, дорожная карта. Да, они сделали кошелек под Windows, Mac и Linux. То есть у них уже началась предпродажа, но у них еще до сих пор нету работающего сайта. Я не понимаю, как можно запускать так проект. Ладно, понимать там технические проблемы с сайтом, все возможно, там спешат, там может как-то что-то ошиблись. Но вот так вот просто запускать проект, и нету сайта, и нету у них этой белой бумаги, скажем так, чтобы подтвердить, что они все это, скажем так, официально делают, потому что... Ну это шлак, честно говоря. Алгоритм скрипт хороший алгоритм. На нем лайткоин, на нем биткоин. То есть, сам по себе алгоритм хороший. То есть, на нем, если на старте хорошо попасть, даже можно и им поманить. Либо подождать, пока спадет, скажем так, сложность сложной сети. А вообще, вот честно, монета шлак. Про нее больше нечего рассказать там всякие бомбинти и тому подобное, нам это как бы не интересно. Потому что, ну, ну как вообще можно стартовать, если у тебя даже нет сайта, у тебя нет белой бумаги, у тебя вообще ничего, грубо нету, А то, что там листинги на биржах, они сейчас продают свои мастерноды по 1,1 биткоина, просто, чтобы тупо скосить бабла, а у них даже сайта не мое, ну, это бред. Ну, на этом у меня вроде бы все. Больше про эту монету ничего сказать не могу так интересного и не интересного. Так что смотрите, это монета Native American Coin, так что это шлак. Не майните ее, там не знаю, не вкладывайтесь на нее. Надеюсь, вам этот видос понравился. Поддержите канал лайком, пожалуйста, там подписочками на канал. Но ну, а на этом у меня все. Так что завтра, ребята, ждите, будет стрим, будет новые видео и новые монеты. Давайте, всем удачи, всем профита, всем пока.